Приветствую. Сегодня тема будет посвящена контекстной рекламе. Не просто контекстной рекламе, а именно проблемам, почему она у большинства из вас не работает. Я думаю, что многие из вас пробовали, выбрасывали кучу денег и ничего фактически не получилось. Собственно, я когда начал заниматься продажами в интернет, тоже фактически такая же история была. И... Судя по опыту, довольно-таки много людей испытывают подобные проблемы. А проблема основная в том, что нет четкого понимания, что такое контекстная реклама, вообще зачем она нужна и как ее правильно управлять, как ее настраивать. А для этого надо понимать прежде всего цели, которые вы пытаетесь достичь. Пару слов обо мне для тех, кто со мной еще не знаком. Зовут меня Сергей Бердачук. Я занимаюсь в основном разработкой программного обеспечения под заказ для западных заказчиков. Когда-то давно разработал несколько программ для кабельного телевидения и нескольких фирм, которые успешно использовались, и впоследствии я их начал продавать в интернет. Фактически с 2006 года реальные продажи пошли. И тут возникли проблемы именно с тем, что хороший продукт — это одно, но чтобы его продавать, надо обладать определенными навыками. Конкретно нужен маркетинг методики привлечения клиентов на сайт, технологии. Их довольно-таки много, включая поисковую оптимизацию, контекстную рекламу, социальные сети. И вот суть контекстной рекламы как раз в том, что она позволяет… То есть два основных источника трафика – это бесплатный, относительно бесплатный, это поисковая оптимизация, относительно потому что, как правило, во-первых, она достаточно продолжительное время требуется для того, чтобы ваш сайт поднялся в топ. И на первом этапе лучше именно заниматься платной рекламой, которая… Вот контекстная реклама, она является платной и позволяет сразу же получить поток посетителей на ваш сайт. Отмечаю слово «посетители», потому что для большинства из вас они таковыми и остаются. И в этом фактически основная проблема. Я недавно на Фейсбуке в перепалку вступил, но одна уважаемая инфобизнесмен описывала в продающем тексте на свой семинар по контекстной рекламе критерии, качество именно контекстной рекламы описывался как высокий CTR, показатель click-through так называемый, то есть это отношение кликов к числу показов. На самом деле, это косвенный показатель, который показывает только первую ступеньку вашей рекламной цепочки. То есть, фактически контекстная реклама это когда показывается объявление в интернет, и вот это вот объявление, когда человек его смотрит, если оно качественно, достаточно качественно привлекает клиента, то человек на него кликает. Вот показатель CTR показывает именно насколько привлекает, но он не является абсолютно никак, никаким показателем в плане того, кого конкретно он, он привлекает. Если вы, не, вы неправильно создаете объявление, неправильно позиционируетесь, то вы будете привлекать нецелевых посетителей. То есть они не ваши клиенты. Они просто будут пожрать ваши ресурсы, ваш бюджет. Фактически к вам они не, не, не нужны. Я хороший пример им давал на курсе по контекстной рекламе это клубника и клубничка так вот если вы дадите объявление со словом клубничка к вам на сайт будет приходить много людей но это совсем другие это не целевые не целевые именно это не клиенты это просто мусорный трафик который будет съедать они искали совсем другое именно поэтому прежде чем начинать контекстную рекламу маркетинговую компанию надо тщательно подготовиться и определиться что конкретно вы продаете поэтому я вот описываю цепочку которая себя зарекомендовала она у меня состоит из 14 шагов фактически все из этих шагов требуется выполнять Ну, сплит тестирования можно опустить но реально ситуация такая что как правило если не делать сплит тестирование то вы опять же теряете деньги поэтому я рекомендую несмотря на то что это кажется что это сложно делать все этапы при создании рекламной кампании итак первым пунктом у нас это выбрать продукт потом нарисовать схему продажи продукта вот интересно какие продукты вы Продаете? Может быть, у кого-нибудь есть конкретные примеры? Мы бы разобрали какой-нибудь кейс в плане того, чтобы на каком-то реальном примере я бы показал, что можно было бы продавать. То есть я могу на примере своего продукта, могу на примере какого-нибудь вашего продукта. Можно сходу, сходу было бы интереснее. Я бы тогда показал именно пример живой. Напишите, пожалуйста, в чате, если кто-нибудь желает. Так, интернет-тренинг. Интернет-тренинг это ни, ни о чем не говорящая вещь. То есть тематика нужна, конкретно. Курс по заработку на партнерских программах. Так, организация праздников. Приветствовала. Так, что-нибудь такое еще может интересное попадется. Курс по проработке прошлых отношений как управлять несанкционированным психологическим влиянием. Ну давайте тогда несколько, может быть, тем попробуем сразу осветить интернет-тренинги для беременных мам. Потому что реально получается, что вот описание было первое, интернет-тренинг, оно ни о чем не говорящее. Поэтому вы даже рассматриваете так, что вот вы выпускаете множество продуктов и подпродуктов на примере, на конкретно на моем, давайте рассмотрю. Вот я выпускаю продукты для работы с клиентами. Первое это поисковая оптимизация. Второе это контекстная реклама. Третье раскрутка сайта. Тренинг по работе с рассылками. Четыре продукта базовых. Все это является фронтентом, то есть это рекламные продукты для последующей продажи системы работы с клиентами. Вообще тематика общая. То есть фактически я могу сказать, да, это продукты для работы с клиентами, но это ни о чем не говорит. Надо узко специализироваться. Даже относительно какой-то тематики вы должны рассматривать то, что... Каждый продукт, если чуть-чуть отличается на какую то целевую аудиторию, то есть его надо рассматривать, рассматривать как отдельный продукт. Вот я, например, продаю систему для работы с клиентами, CRM так называемый. Такое общее понятие и конкуренция на рынке достаточно высокая. То есть просто понятие CRM-система, оно ни о чем не говорит. А более четкое позиционирование, например, система для работы, для кабельного телевидения, биллинг. Вот у меня называется такая система, которую я писал. Вторая система это для швейного производства. То есть вот узкая специализация на конкретные продукты вот Так и вы стараетесь рассматривать все ваши продукты линейкой и максимально их сегментировать. Чем больше будет сегментация, тем больше вероятность того, что вы попадете в нужную вам целевую аудиторию и решите их проблемы. Курс фото для чайников. Как перестать топить. На месте и начать действовать. Вот опять же, название тренинга Как перестать топтаться на месте и начать действовать ни о чем. Вы не попадете в вашу аудиторию. Вы должны четко определить, действовать в каком направлении. Ваши продукты должны таким образом и называться. Как я стал супермамой, делая три простые вещи в день вот, достаточно хорошая тематика. Возьмем супермаму, точнее, там курс для мам, да тема как управлять несанкционированным психологическим влиянием очень трудно мне понять что это такое то есть название тоже такое ни о чем не говорящее. вы должны попадать именно в вашу целевую аудиторию и ваш курс должен, должен называться именно так как формулируют формулируют ваши клиенты как, какие проблемы в данном случае я не знаю конкретно вот напишите мне пожалуйста вера какие проблемы решает ваш курс так, детские праздники запишем. Вера, как, какую проблему курс ваш по несанкционированному психологическому влиянию решает? Не знаете? Вот видите, вы сами не можете сформулировать способы противостояния манипуляциям. Опять же, но ну для этого люди должны осознавать, что ими манипулируют. Вот у аллы. Не могу забыть, как пережить расставание. Расставание и лекарственные справа сразу по нескольким будем пробегаться итак первый этап прежде чем начинать любую компанию вы определяясь четко какой продукт вы будете продавать какой продвигать для того чтобы он продавался он должен решать какие то проблемы клиентов либо же помогать им зарабатывать деньги либо же экономить деньги либо же развлекательного характера, либо же продукты популярные, еще связанные с семьей, благополучием семьи и сексом. Такие вот основные направления, под которые идет основной поток заработка в интернет. Судя по моей статистике, по анализу моих клиентов, то именно обучение новым навыкам, Вера. Ну, каким навыкам? Опять же... Формулируйте четко задачу, какие навыки нужны вашим клиентам. Когда вы выбираете продукт, первое, надо четко определяться, что волнует ваших клиентов. И уже от этого исходить. Финансы, секси, здоровье, финансы, экономия, доход и развлечения, досуг, умение противопостоять, манипуляцию. Но я, я не специалист в этой теме. Если вы сможете сформулировать, что попробуем. Итак, первое. Вы выбрали четко обрисовали для себя, какой вы продукт продаете. Далее рисуем цепочку для себя. Как вы его будете продвигать в интернете? Сейчас я вам примерно нарисую, что это такое. Вот ваш продукт. Факт продажи это какая-то. Если мы рассматриваем в данном случае продажи в интернет. Хотя, опять же, контекстную рекламу можно применять не только для интернет-продаж и для ритейла она тоже достаточно неплохо работает то есть факт покупки когда вам заплатили деньги хотя опять же конверсия не обязательно это покупка это может быть подписка на рассылку например то есть вы захватили контакт клиента то есть какое то какое-то действие которое вы хотите от клиента получить это называется конверсия в маркетинге то есть факт выполнение клиентам нужного вам действия. Это вот какая то страница конверсии, куда вы хотите привести клиента. Чтобы его туда привести, делается страница с продающим текстом. Sales letter, так называем. Про структуру я распишу. И источник трафика. Источников трафика может быть много. В данном случае мы рассматриваем контекстную рекламу. Реклама контекстная делится в основном на два вида. Это с оплатой за клики, cost per click (CPS), так называемые, CPC, по-моему, да. И цена за показы, cost. Ой, я уже не помню сокращение, но ну, не важно. В общем, можно рекламу показывать, оплачивать либо же за фактические клики, то есть на ваше объявление кликнули, перешли на страницу, либо же вы платите, например, за тысячу показов вашего объявления, и по факту тысячи показов произошло, вы заплатили какую-то сумму. Если у вас конкурентная тема и вы знаете, что ваше объявление, вот это вот рекламное, оно высоко CTR, вот этот показатель click through rate у него высокий, то иногда имеет смысл использовать именно оплату за показы. Я недавно экспериментировал с нецелевым трафиком, когда просто оплачивал переходы клиентов вообще без какого-то учета контекста. В данном случае мы рассматриваем контекстные рекламы, то есть клиент что-то искал в интернете и в зависимости от того, какой вы, какой вы рекламу будете давать, реклама контекстно поисковой сети, это когда вы, например, в гугле или в Яндексе набираете поиск, у вас выдается там, 10 сниппетов и ссылок на сайты, которые... Вот такая сейчас картинка. Сейчас я здесь покажу. Здесь у вас браузер. Здесь выдается 10 сниппетов. Обычно на первой странице штуки 4-5 влазит. И контекстная реклама. Здесь вот зона спецразмещения. И здесь справа зона, где отображаются опять же объявления. Обычно их отображается ну, стабильно это 3-4 объявления. При современных размерах экранов можно даже считать их штук 5 может отображаться. Но первые три практически всегда видны. И соответственно позиции размещения с первой по третью самые хорошие. Спецразмещение считается еще более высокой она дает более высокую конверсию, как правило, порядка 50% прокликивания, если ваш, ваше объявление попадает в спецразмещение. Для Google AdWords нет способа попасть в спецразмещение гарантированно, но там при определенных суммах и при определенном качестве объявления оно автоматически туда попадает. У вас есть просто график, и вы можете посмотреть сколько вариантов возможных попаданий в спецразмещение. Но насчет того, стоит ли туда попадать и переплачивать деньги, спорный вопрос, потому что бывает слишком дорого и нет смысла это делать. Я борюсь, как правило, за позицию троечка. И третья, четвертая позиция. Вот эти вот две позиции, если это конкурентная, получается дорогая фраза. Если же фраза дешевая, тогда можно и за первую вполне биться. Чем выше, тем больше вероятность прокликивания. Но в то же время, вот у вас два источника трафика, вот это вот получается поисковый трафик. Вам одновременно надо делать и SEO-оптимизацию поисковую, и контекстную рекламу. Опять же, у нас два основных рекламодателя по контекстной рекламе. Это сервисы от Google AdWords и Яндекс директ оба примерно с одинаковую долю рынка занимают немножко отличается непосредственно аудитория у них на гугле более техническая более продвинутая аудитория вот как раз ближе к моей целевой аудитории а на яндексе люди которые слабо знакомы с компьютерами они как правило, пользуются установками по умолчанию, а современные браузеры, например, тот же Firefox, кто скачивает, там Яндекс купил рекламу для русскоязычной, идет Яндекс по умолчанию. Но я рекомендую обе системы использовать, но начинать именно с Google AdWords, по причине того, во-первых, на Google получается реклама ориентировочно в полтора-два раза дешевле. На последней вот рекламной кампании, что я делал, там раз в пять она дешевле была, чем на Яндексе. Но у меня высокая конкурентная тематика была. Именно вот я делал рекламу на этот мастер класс по AdWords по контекстной рекламе множество агентств, и тематика очень конкурентная, достаточно дорогая. Каждый вот клиент, который купил, вот фактически мне обошелся примерно 15 долларов даже не клиент, а каждая конверсия. Вот сейчас вернусь на картинку. На, на практике получается вот эта вот страница конверсии, это форма оплаты. На самом деле она, вот если рассматривать, тут символическая цена в 1000 рублей была, да, и стоимость это примерно 30 долларов. И практика показывает, что заход на страницу оплаты это примерно 50% оплаты, то есть реально 15, то есть данная вот рекламная компания у меня была на уровне рентабельность, но я не ставил задачу заработать на нем мне важно было именно отфильтровать халявщиков. И вы точно так же рассматриваете дальнейшую работу с вашими клиентами полный жизненный цикл, потому что если вы даете качественные продукты, клиенты к вам вернутся и в дальнейшем купят другие ваши продукты. То есть первая продажа может быть на грани рентабельности даже иногда в убыток. Это так называемый фронт-энд терминологии. Продукт фронт-энд называется. То, что привлекает ваших клиентов. Часто он бывает бесплатный. В данном случае, ну вот, пример книжка у меня на сайте по AdWords. Она является тоже фронт-эндом, бесплатным для других моих продуктов. И данный мастер-класс тоже является фактически фронтендом для получения какой-то целевой аудитории, интересующейся тематикой привлечения клиентов. В дальнейшем продается как набор дорогих продуктов, которые называются Backend. Это для тех, кто не знает основ Backend. То, что за всем этим скрывается. Схему мы нарисовали. Схема бывает более сложная на курсе, например, по вот по партнерке, если рассматривать, тут у нас кто-то партнерку продает. Партнерская программа, более сложная схема. Я как раз рассматривал пример. На курсе по AdWords, который я проводил, я рассматривал такую схему. То Есть есть какой-то продукт, продукт партнера, то есть не ваш собственный. Специфика подачи контекстной рекламы в том, что вы не можете напрямую давать рекламу на этот продукт. Поэтому делается промежуточная страница. Есть страница оплаты. Раз. Даже обычно еще более сложно. Вот я делал это страница sales letter партнера. У него есть оплата. То есть у него там какая-то конверсия. Дальше мы, мы напрямую на sales letter из рекламы. Пользователи по условиям подачи рекламы в Google не можем давать объявления на чужие сайты. Поэтому мы можем давать только на свой сайт. То есть мы делаем свое сейлслетер первое, и уже на него гоним трафик из контекстной рекламы. Соответственно, потери тут получаются достаточно высокие. Качество вашего объявления должно быть очень высоким. Конверсия, потому что ну, даже если рассматривать продукт, например, там 100 долларов, ну так, 3000 пускай он будет. По партнерке, по обычной, это примерно 30-40%. То есть вы получаете за факт покупки 1000 рублей. Учитывая, что для этого он должен кликнуть на объявление сюда, вы платите за клики. Дальше у вас есть страница. И чтобы подавать рекламу, вам надо посчитать рентабельность инвестиций. Если в простейшем случае мы рассматриваем цепочку, что у вас есть объявление, есть sales letter, есть страница покупки, есть какой-то продукт. Вот. в простом варианте, он, например, тоже 3000 стоит. Здесь нам попадание на страницу оплаты. Это делим пополам, то есть 1500, рентабельность перехода. Дальше рассматриваем вашу продающую страницу. От качества этой страницы от ее конвертации сильно зависит насколько рентабельна вся ваша компания. Прежде чем вообще начинать вашу рекламную кампанию, вы должны посчитать рентабельность клика на вот это вот объявление. Сколько максимальную сумму вы можете платить за объявление? Поэтому если у вас Sales Letter. Достаточно, ну, страница, достаточно хорошую конверсию ну хорошая это уже может быть 5-10% сильно зависит от того на что вы что за продукт какого ценового диапазона вы продаете то есть чем дороже продукт тем его сложнее конверсию этого продающей страницы сделать соответственно если у вас эта страница например будет просто подписка на рассылку то есть вы опять же как-то рассматриваете оцениваете что, например, подписка на рассылку в будущем вам дает, например, вы привели 100 клиентов из 100 лидов. Лид это английское слово лид на русский переводится примерно как потенциальный клиент. То есть человек заинтересовавшийся вашим продуктом, человек попавший в вашу рассылку, у вас со временем набирается статистика. Ну, грубо, скажем, 10 процентов с ваших подписчиков купит продуктов за весь жизненный цикл ну скажем так на если рассматривать среднюю стоимость вашего продукта примерно на два с половиной умножается то есть если он будет три ну грубо говоря каждый клиент вам приносит получается семь с половиной за весь жизненный цикл соответственно вы можете считать что делим 10 процентов из этих то есть 790 рублей ценность подписчика Грубо говоря, если у вас конвертация вашей подписной базы в 10% всего, и, соответственно, Sales Letter на подписную страницу, она дает гораздо более высокую конверсию, примерно до 30%. На дорогие продукты, наоборот, получается конверсия продающего страницы может быть и полпроцента и один процент. Поэтому надо высчитывать реальные ваши показатели, но тут очень четко надо понимать чтобы ваша рекламная кампания, если даже вы работаете первое время в убыток, вы должны понимать всю ценность вашего, что вы можете в дальнейшем получить от ваших клиентов, на какие деньги вы в дальнейшем рассчитываете. Конкретно вот данный пример с этим мастер-классом у меня получается на уровне рентабельности. То есть 15 долларов средний, средняя стоимость привлечения клиента на данный мастер-класс. Ну там чуть меньше, то есть чуть выше рентабельность получается. По цепочке, ну если опять же рассматривать цепочку с партнеркой, у нас получается конверсия здесь за счет от этих вот потерь гораздо более низкая, потому что вам первое это ваша продающая страница у нее там конверсия, ну допустим даже если будет хорошая там 20 процентов, а дальше вы еще введете на страницу партнера, там у него своя конверсия и вы должны примерно Прежде чем продавать продукт, вы примерно должны оценивать, насколько вам рентабельна вся эта цепочка. И зная, давайте я вернусь назад вот сюда, сейчас другим цветом нарисую. Допустим, у нас продающая страница это 10 процентов. Переход вот сюда у нас 1500 рублей получается. Тогда получается, что мы можем 150 рублей вкладывать. 150 это максимальный. Наверное, так. Вопрос в чате. А ведь есть возможность обойти потерю людей из этих двух продающих страниц. Ну теоретически да. Можно сделать так, что сделать продажник и сразу ввести на страницу покупки. Минуя вот эту вот CS Letter партнера, если его из цепочки убрать, и сразу ввести на страницу покупки продукта. То есть у вас отборц, он именно запрещает на чужой домен. Вы должны с рекламной кампанией всегда вести только на свой домен. Поэтому за счет этого у вас такие достаточно большие потери, именно вот в примере тогда я показывал, чтобы выйти на рентабельность при партнерской программе, надо очень хороший sales letter прописать. Хотя опять же тут в любом случае это узкое место на самом деле очень узкое место в ваших продажах потому что на этом вы сильно теряете деньги плохой продающий текст я именно поэтому и настаивал на том что надо делать всю цепочку это вот я расписывал оба сплит тест вот эта вот вещь которая серьезно повышает качество вашего продажника со временем я не знаю я много раз показывал уже как это делается я бонусом к данному семинару дам видео вам как делать сплит-тесты. Так давайте продолжим по цене. То есть у вас получается рентабельность 150 рублей. Это и еще рентабельная цена, которую вы можете давать вот в этой схеме. Но опять же учитываем то, что Вы хотите что-то заработать. То есть процентов 30 вы хотели бы заработать с этой схемы но на самом деле при стоимости 3000 получить 10 процентов конверсии весьма сложно практика показывает что процентов 5 будет это уже при хорошем хотя опять же бывают случаи когда и очень хорошую конверсию дает в идеале вообще людей не напрямую продавать а продавать именно на вашу подписную на рассылку потому что в рассылке потом конвертация людей гораздо выше происходит когда вы большую базу соберете и они более лояльно к вам относятся за счет множества касаний на курсе по email маркетингу я подробно рассказывал как всю цепочку такую настраивать как правильно работать именно с созданием рассылок и как организовать фоллоуап рассылку в частности если некоторые из вас подписывались получением книги по AdWords у меня на сайте то есть после подписки вы, вам дается возможность скачать книгу но кроме этого идет еще потом up то есть это серия писем в течение определенного времени примерно месяца эта же книга по частям идет людям в рассылку и в дальнейшем еще идут через промежутки времени самые популярные статьи. Постоянное касание с клиентами, постоянное напоминание о своем бизнесе, оно сильно повышает доверие к вам, потому что вы даете качественные материалы, люди видят. Реально, из моего вот такого опыта, похоже на то, что PDF книжки, которые скачивают, люди практически не читают. Почти то же самое относится и к видео. То есть многие достаточно сложные вопрос видео скачивают но у людей времени просто физически нет вот я по себе сейчас знаю моё время настолько дорого стоит что мне просто некогда иногда посмотреть это видео и я еще 10 раз подумаю стоит тратить на него время или не стоит точно даже и книжки их как правило скачиваешь забрасываешь себе на мобильник и со временем может быть прослушаешь если это аудиоверсия либо прочитаешь там, когда будет момент но как правило сразу их не читаешь а когда идет email рассылка, она специфика такая, что каждое письмо можно сделать с определенным заголовком, то есть что-то может заинтересует, и оно небольшими фрагментами, и фрагменты проще прочитать, чем всю книжку. Пользуйтесь именно такими вещами. Поэтому в плане именно себестоимости привлечения трафика трафик на email рассылку обычно более высокий. Если вы будете предлагать что-то, какую то плюшку, хорошую, интересную для вашей целевой аудитории. Какой-то бонус этот продукт фронтенд бесплатный, либо же совсем дешевый, как вот этот семинар за символическую цену. Вопрос в чате. А в Google AdWords можно сразу вести на подписную страницу? Можно вести на подписную страницу, если это ваш сайт, то есть там ограничение именно по домену. То есть, вы должны быть правообладателем то есть два разных рекламодателя не имеют права вести на один и тот же сайт возможно для агентств и есть какие то снятия этих ограничений но на текущий момент я об этом не знаю в яндексе можно там когда оформляешься именно как, как агентство которое занимается рекламой там по моему можно это сделать в гугле такого нельзя но почему не надо гнать на, на форму подписки напрямую я заостряю внимание на то что вот ваша форма подписки и есть продающие страницы самая большая ошибка это когда гонят трафик на главную страницу сайта то есть если вот стоял Letter вот здесь должно быть написано что то какое то уникальное предложение для вашего клиента для вашей целевой аудитории кстати их может быть несколько разных на ту же самую подписку и уже в зависимости от конверсии вы ведете сюда конверсия вот этой страницы она должна повышаться. Вы все время тестируете, создаете две версии версия А версия Б этой страницы сплит-тест он устроен таким образом причем сплит-тест никак не относится к сплит-тест хорошо, дам я вам еще и сплит-тест бонусом бонусом будет сплит-тест и подбор поисковых фраз два видео это я точно запланировал там еще посмотрим может еще что нибудь там. Да. потому что сплит тест это один из важнейших элементов которые нужны для любой рекламной кампании и заостряя внимание на то что он никак не относится на самом деле к AdWords источник трафика может быть абсолютно любой это может быть Яндекс Директ Яндекс это может быть ваша партнерская сеть. Ваши партнеры куда-то гонят на вашу страницу. И вы все равно можете тестировать. Смысл в том, что это он хоть и входит в инструменты AdWords, я вот не помню, по-моему, его можно даже как отдельное, даже не заводя аккаунт, хотя может и нет. И смысл в том, что люди приходят, например, пришло 100 человек, даже 1000 пускай будет, Тысяча человек делится пополам. 500 на страницу А, 500 на страницу Б. А дальше, здесь внедряются специальные скрипты в эти страницы, которые попеременно делят половину на страницу А, половину на страницу Б. В итоге получается, что одним людям видна либо А страница, либо Б, причем запоминает Скрипт запоминает, что если к какому-то человеку, вот пришел один человек, первый, ему открылась страница, значит ему в следующий раз, если он опять же на эту страницу зайдет, он откроется всегда ему А. То есть, она есть такие вот люди, когда вот даешь сплит-тест, консультируешь людей, почему я не вижу вторую страницу, потому что вы зашли, система запомнила, что она вам показала страницу А. И по правилам получается, что вы всегда и видите эту страницу А. Смысл в том, чтобы посчитать, какая страница дает более высокую конверсию, более качественную. И по набору примерно 50 кликов уже видно будет, какая страница выигрывает. Там график рисуется зеленым цветом, полоска такая. И явно показывает. Я вам потом в раздатке дам просто эту информацию. Сергей, а может быть не две страницы для тестирования, а три страницы? Или нет в этом необходимости. Страниц может быть больше. Это зависит насколько большой трафик вы даете на вашу для тестирования. То есть, если у вас будет в день по 1000 человек приходить, то можно и 5 страниц поставить. Но практика показывает, что это достаточно дорого. А для нормальных результатов надо примерно, чтобы было 50 конверсий. Вот считаем. Давайте посчитаем. То есть вот ваша страница конверсии. Вот ваша Sales Letter. Если у него конверсия 10%, что означает, чтобы здесь получить 50 конверсий, сюда надо перевести 500 посетителей. 500 посетителей, если из рекламной кампании, опять же, у нас тут их две считаем, да, тут 500 и тут 500. То есть это надо тысяча кликов. Тысяча кликов это деньги. Это достаточно дорого. Поэтому привести более высокий поток, во-первых, и есть еще ограничения на то, что вы просто физически не сможете сделать больше поток, чем люди набирают в поисковых системах. Теми словами, которые, которые им интересны. Поэтому достаточно проблематично именно входящий. То есть ваша первая задача ⁇ это поднять максимально входящие, потом максимально поднять вашу конверсию вы протестировали например у этой 7 процентов но это 10 процентов что это означает что из 500 человек 7 процентов ну, я не буду точно считать, но ну, грубо там это 40 с копейками ну, пускай будет 40 то есть получается что вот эта страница вам из 500 дает всего 40 клиентов это стоит дает 50 клиентов посмотрели что у вас тест отработал показал что то вот эта страница вам, вам проигрывает. Делаем удаление этой страницы, либо же останавливаем тест, либо же обычно делается второй тест. Новая страница пишется с другими какими-то атрибутами и запускается вот это и вот это первое и новое. И продолжается опять новый тест создается. Таким образом мы все время повышаем качество. То есть в следующий раз возможно, что это у нее будет 15 процентов, ну и уже в следующий раз берете эту либо же у нее будет 8%, опять ее раз удалили, следующую. Причем за время тестирования вы не должны делать много каких-то изменений. На тест начинаем обычно с заголовков. Заголовки они очень сильно влияют на конверсию, может даже примерно в 5 раз. 20% качества вашей продающей страницы зависит от заголовка насколько он привлекательный есть, будут читать ваш текст или не будут читать ваш текст надеюсь с этим примерно понятно если что то непонятно напишите пожалуйста я попробую рассказать более подробно какие то вещи как конкретно настраивать обы split тест я рассказывал в видео оно будет с несколькими страницами вы. Просто вместо АБ создаете АБЦ, три страницы. Все зависит от того, какой исходный трафик у вас. Чем больше трафик, тем больше вы можете тестировать. Там кроме обычного тестирования еще есть возможность тестировать комплексно. По несколько страниц, по несколько элементов. Например, какой-то элемент на странице меняем, картинку, например. И просто подменяется этот элемент. То есть скрипт внедряется на какой-то модуль этой страницы. Но я, в принципе, у меня такого потока обычно нет, я применяю обычный сплит-тест. Единственный минус в этом деле, что вы продающие страницы, используя современные системы управления контентом, проблематично настроить в том же WordPress или в Drupal. Ну, я обычно делаю эти продающие страницы отдельно, на голом HTML прописываю, чтобы в них ничего лишнего не было. Вопрос, а можно тестировать при тесте разные подписные страницы? Что касается подписных страниц, то мы тестируем какой-то факт конверсии. Если у вас после подписки, вот у вас одна подписка, да, мы рассматриваем тогда как продающую страницу, в которой сразу форма подписки есть. SL1, вторая тоже будет форма подписки. Также, в принципе, ситуация получается, Вы когда подписку осуществили, у вас кнопку Нажал человек, чтобы подписаться. Идет переход на страницу SendKeyPage, так называемую. И скрипты внедряются. Один скрипт вот сюда, второй скрипт вот сюда. И третий скрипт на вот эту страницу, которая подтверждение конверсии. И вы смотрите, какая страница больше конверсию дает. Таким образом, вы можете сразу тестировать именно страницы подписные. А какой источник трафика абсолютно неважно. Это может быть Главная страница вашего сайта, или может быть email рассылка, То есть вы прямо из email рассылки гоните людей на вашу страницу. Физически адрес у них один получается. Вот, например, там какая-нибудь email, там html, тут та -та -та. Скрипт он перенаправляет email html снаружи введен только один адрес а на самом деле там этот второй адрес может отличать ну он отличается но человеку виден реально только один адрес возвращаемся к теме наших контекстной рекламы итак выбрали продукт нарисовали схему продажи посчитали рентабельность сколько мы можем потратить на клик так я не дорассказал не рассказал про клик этот вот этот вот фрагмент мы зарабатываем 150 рублей Примерно обычно 30% народ на рекламу. 10-30%, смотря сколько кто вкладывает. 30% это 50 рублей. Вот до 50 рублей мы можем вкладывать на клик. И у нас это будет рентабельно. На самом деле получается от 50 до 150. Это уровень рентабельности инвестиций в эту рекламную кампанию. Вопрос а Salesletter ставить только один скрипт или можно поставить несколько мест после разных блоков. Если рассматривать вариант теста AdWords ABSplit теста, там вам в инструкции написано, куда вставлять какие скрипты. Один ставится на страницу входящую, второй скрипт ставится на все остальные страницы тоже входящие, то есть C и так далее, D. И третий скрипт, там всего три скрипта. На первой странице у нас следующую страницу. Не, ну, не 3, их будет в зависимости от того, сколько страниц у нас. И в страницу конверсии тоже в скрипт вставляется. Но минимально получается три скрипта. А если делать комплексную, комплексное тестирование там немножко по-другому. Ну, насчет комплексного я потом отдельное видео запишу. В общем-то. Вы хотя бы это освоите. Не думайте, что это так просто, как кажется. Хотя на самом деле времени занимает от силы минут 15. Даже можно за 10. Я когда делал видео по запуску лонча, вот на email-маркетинге, я пример приводил. Там за 20 минут я сделал все, включая рекламную кампанию. Примерно, по-моему, 20 минут на все про все ушло. Со временем у вас опыт будет, как это быстро все настраивать. Но опускать такие детали я бы не советовал. Хотя, опять же, практически все их опускают, даже я их опускаю. То есть, вот, честно признаюсь, на этот мастер-класс я об АБСПЛИТ-тест не делал. Хотя потом жалел, что я его не сделал, потому что времени на это не так много. А Самое простое, подтестировать заголовок. Например, цвет букв реально играет роль красные, там голубые, в зависимости от цвет фона может, можно тестировать. Любые элементы, но просто тестировать только один элемент за раз, не распыляться по разным направлениям. Но вот Этот показатель до начала рекламной кампании надо знать. то есть Максимально сколько вы можете себе позволить, 50 рублей в данном случае, чтобы ваша рекламная кампания окупалась но опять же вы должны знать среднюю среднюю конверсию вашей странице потому что у каждого она своя если это один процент то это будет уже не 50 рублей а 15 рублей Даже не, так вот здесь вот 15 а здесь 5 рублей то есть на, на дорогой продукт вот в 3000 это скорее всего так и будет то есть 5 рублей это будет нормальная стоимость клика как правило, такой дорогой продукт – это уже тема высококонкурентная и проблематична будет. В Яндексе вообще вы, наверное, за такие деньги не сможете дать рекламу. В Яндексе она будет дорого стоить. Определяем стоимость клика и дальше описание идеального клиента. Вы Для каждого своего продукта, даже рассматриваем различные варианты использования вашего продукта, и под эти варианты вы должны расписывать, для кого этот продукт предназначен. Напишите примерно по нашим тематикам. Так, что, например, детские праздники. Вот какой ваш идеальный клиент? Или может кто-нибудь другой напишет. Как вы считаете? Слово мама ни о чем не говорит. Это не ваша клиент. Дети. Опять же, не не идеальный клиент не показатель давайте вот общими усилиями попробуем на детские праздники сформировать кто мог, кого интересуют детские праздники какие вообще, вообще детские праздники формируем профиль идеального клиента для продажи детских праздников кто то там писал автор этой темы какая проблема у родителей Родители, у которых есть проблема организовать детский праздник. Да? То есть, мы не детям продаем этот праздник. Мы продаем его, скорее всего, прежде всего, родителям. То есть, это мама, папа, ну, соответственно, возраст описываем. Скорее всего, это будут мамы, более вероятные. Так, родители, у которых не хватает фантазии придумать свой праздник, но хотят сделать подарок ребенку. Ну, не факт, что именно фантазии не хватает. Может, им просто времени нету, и Они хотят решить этот вопрос. Вот у Аллы, Для моего продукта женщина 27-40, одинокая. Есть дети после развода. Есть недовольство личной жизнью. Средний достаток 45-70 тысяч. Ну, уже более-менее нормально. Недовольство личной жизнью. Так, а у нас тут вопрос стоял продукт про расставание. Где связь? расставание то есть личная жизнь с чем расстаемся Ал, можешь описать то есть, прежде чем вы продаете продукт очень тщательно представьте себе для кого вы продаете этот продукт вот у нее с прошлыми мужчинами и мужьями есть проблемы более детализировано то есть исходим из того что у нас вырисовывается портрет в данном случае женщины которая есть проблемы с прошлыми мужьями, есть какое-то недовольство в личной жизни. О, не те мужики попадаются. Так, а для праздников невозможность организовать самим, возможность отдельно отпраздновать от детей. Дети заняты, взрослых взрослые лекуют. Вот тут опять же идет направление такое, что взрослый может быть не просто праздник для детей, а вырисовывается еще направление такое из моего личного опыта, что Дети сами отдыхают, родители отдельный столик сами там отдыхают, резвятся, ну, не пьянствуют, но отдыхают культурно, общаются, какие-то совместные проблемы. То есть вы четко должны представить себе вашего идеального клиента для того, чтобы понять, какие проблемы его волнуют и что ему продать. То есть ваш продукт, каким образом его преподнести для ваших клиентов. Когда вы это сформируете, у вас более четкая картина. Вот для праздника устрой праздник детям и отдохни сам. Это немножко дальше пойдет пора УТП. Но факторы сокровенной мечты, чтобы дети были самые лучшие, чтобы муж любил такой, какая есть, чтобы быстренько переделать бытовые дела, и наконец найти время на что-нибудь интересное, на самореализацию, не семейных ролей. Что наиболее важно для них, чтобы дети были здоровы. Муж любил, помогал. Так я, Это какой теме? Дарья. А, про маму, да? Ну да. Да. Тренинг про супермаму. Суперма вообще у меня такое отношение, что няню нанять и решаться ваши проблемы с супермамой. Она будет успевать все и довольная. И, и с детьми будет больше времени на самом деле проводить, как ни странно. А вы пробовали нанимать денег на няню? Ну, я не думаю, что это сильно много стоит на самом деле. Опять же, рассмотрим следующий момент, что ваш продукт надо разделить. То есть, вы вырисовали вашу идеальную аудиторию и вы смотрите, что на самом деле ее можно рассегментировать на более узкие какие-то элементы. Насчет золотых слов Алла, я имею в виду, что няня это не значит, что она должна сидеть с ребенком все время. Няня нужна для того, чтобы помочь маме решить какие-то проблемы. Как по семейным, например, ребенка сводить на английский или еще куда-нибудь. В данном случае я вот этот именно момент рассматриваю, что она не полностью, она просто иногда маме помогает освободить время для других вещей. И получается, что у, ваш, у конкретно у мамы освобождается время, потом она может ближе к ребенку быть. Но тут, конечно, двояко, но с моей точки зрения, можно это позиционировать именно и в, и также и в этом направлении. Поэтому ваш продукт в данном случае можно разбить на несколько продуктов, который будет решать разные проблемы, но при этом вы будете продавать опять же один и тот же продукт. Но смысл любой качественной рекламы в том, чтобы максимально разбить изначальную тему вашего продукта на более узкие направления, которые волнуют, то есть те проблемы, которые волнуют ваших клиентов. Так, давайте не будем там спорить в чате. Не, не будем отвлекаться. Я просто хочу донести мысль о том, что один и тот же продукт может продаваться под разным соусом. Но, к примеру, моя CRM-система. Фактически это одна и та же система, но она может продаваться разным клиентам, разным целевым группам. И для того, чтобы она продавалась хорошо, я не должен написать, что это ЦРМ, система работы с клиентом. Я должен указать, что биллинг для кабельного телевидения. Вот это вот четкое позиционирование на вашу целевую аудиторию. То есть я знаю, что вот какие проблемы у вашей, у конкретного этой целевой аудитории. Там, например, система для врачей, для дантистов. Это же система управления клиентами с небольшими модификациями, но она четко позиционируется, что вы вот для донтистов. Причем там, опять же, можно сегментировать донтисты, взрослые донтисты для детей. Чем уже вы сегментируете ваш продукт, тем больше у вас есть возможность. Например, купальники для молодых девушек, для мам, для женщин без комплексов. Ну, что касается купальников, да, я бы так рассматривал. То есть одна позиционирование для молодых, например, девушек, которые хотят выйти замуж, потом есть которые без комплексов, есть женщины, у которых проблема, опять же вот та, что Алла говорит, женщины проблемы в личной жизни, может быть просто максимально охватывайте вашу целевую аудиторию. Просто берете и брендсторм, то есть как это как брендсторм это по по-русски выписывайте просто всякие всякие мыслимые немыслимые варианты не ограничивайтесь только одним просто берете страницу и выписываете все что только возможно а еще лучше когда это не один делает человек, а несколько человек да мозговая шторма шторм это по русски смысл в том чтобы нащупать как можно ваш продукт еще преподнести а дальше уже из этого вы делаете выводы, как лучше этот продукт рекламировать. Что конкретно волнует вашу аудиторию, потому что аудитории будет на самом деле не одна, а несколько. Для каждой аудитории надо будет давать разные направления. Но Вот рассматриваем мастер-класс, что я рекламировал. Там было несколько опять же, направлений. Одно из направлений – это люди, которые уже знали, что такое контекстная реклама. Это давались объявления контекстной рекламы. Люди, которые знали, что такое контекстная реклама в Google. Чем отличается контекстная реклама Google от Яндекса? Хотя, опять же, я там пытался захватывать и Яндексовскую, но она не очень хорошо пошла. Следующая тема – это проблема привлечения клиентов. Опять же, рассматриваем один и тот же продукт, но целевая аудитория немножко разная. Но для каждой из них делается свой продающий текст и своя тематика выбирается. Вопрос, Сергей, какой процент людей на этот вебинар пришло именно с контекстной рекламы? Те, которые раньше не общались с вами, как ваши клиенты. Ну, конкретно на этот в чате, во-первых, не все пришли, насколько я вижу. Примерно процентов 70 пришли с контекстной рекламы, то есть они конечно пожалеют, я не знаю почему люди, ну там несколько человек, которые не могли прийти, но ну, я смотрю, довольно таки много не пришли, просто ждут записи записи, она конечно хорошо, но именно нету этого вот общения живое общение, но инфа, который обычно не раскрывает. но конкретно на этот семинар я, я хочу сказать, что компания рекламная была провальная по нескольким причинам во-первых, я ее поздно запустил. Она была на уровне рентабельности сделана. Я ее поздно запустил. Я написал плохой продающий текст, который не оттестирован. Так вот спонтанно оно все получилось. Но тем не менее, она отбилась. С опытом приходит то, что корректируешь нужные моменты и отфильтровываешь то, что реально не работает. Основная идея. Я надеюсь, понятно, то есть у вас есть один продукт, но вы должны выделить несколько целевых аудиторий, кому можно продать, какие направления, в каких направлениях двигаться.